Всем привет, ребятки! Всем привет! Ха -ха. У нас сегодня какая там получается? Четвертая часть. Четвертая, да? Четвертая. Четвертая часть э, по игре Герой Ичтожих Империй. Вот. Э, убили в предыдущей части, до да, этого там колдуна, который поднимал нежить из кладбища. <к anchor�> вот. А в этой части э, мы, по-моему, что-то там должны э, кого-то найти. Ну, ролик, э, посмотрите предыдущий Я его также прикреплю э, из э, конца третьей, третьей серии Вот, там разберетесь, потому что я реально забыл уже э, Что, поехали дальше, нам тут дают человечков э, Зачем-то Ну, пускай и не будут, ничего страшного Воин, будь осторожен Я едва спасся от крыс, что расплодились в лесу Теперь они нападают целыми полчищами Прими это заклинание Оно поможет справиться с тварью так, я получил заклинание. Нет, Блин. Я все же не люблю магию. Кстати говоря, пока... Я воин. И мое оружие меч и лук. Впрочем, заклинание может пригодиться. Крыс стало слишком много. Вдруг я не справлюсь со всеми обычным оружием. Отлично. А, я и не спасу их, ребят. Я их не спасу, к сожалению. Блин, они слишком быстро подобрались Я не ожидал, что они так быстро прибегут И мне, кстати, не хватает немножечко атаки Чтобы с одного удара всю эту мелочевку Раскидать Что-то их было раньше больше, по-моему, не? А, во-во-во, толпа бежит Так, этих ребят постараемся спрятать э, Всех ребят спрятать постараемся Здесь, а мы пойдем поближе Так, держать позицию Ставим, чтобы они там случайно Не заагрелись. Вот этого убиваем, потому что он нам статы уменьшит нам этого не надо, вот так <св> Ну, остальных уже сейчас будем разбрасывать Поехали Не знаю, кстати, как сильно поможет ли это нам Да ну, смотри, нафига нам вообще была-то магия Прекрасный выстрел <с> <с> Вообще никакой нужды не было Но Тем лучше, на самом деле о, кстати, сила атаки. Ай-яй-яй. -а ага. Отлично. Все. Все. Меч пока нам не пригодится. Убираем обратно копейщиков. Кстати говоря, есть тут что-нибудь? Да. -а -а. Смотри, что не пропустили. Так, здесь что-то есть. Да, два от от отрава. Две, от две травы здоровья получили. Прекрасно. Так, расставление маны 10. Ну, уже неплохо. Ай-яй-яй, там еще крысюки. Охренеть. Как хорошо попало. Ай-яй-яй. Отлично, все. Вот теперь нам пригодится Как их до хрена? Давай, давай, давай Устанавливайся скорее Ну как раз жизни увеличили Все, победа Над крысюками, офигеть Я вообще про третью ловну, кстати, забыл Нормально нас потрепали, но, ну, по-моему, это все, если я не ошибаюсь. Так, поехали. Ну что, набиваем опыт, новый уровень, так сказать. Соответственно, будем набивать заново опыт. Ну, нам доступны дополнительные уровни. Сколько на каком уровне, я к сожалению, не знаю, статистику я не вел. Ну, вернее, никакие там аналитики не проводил, не гуглил, ничего, поэтому. Будем, по ходу, разбираться. Ну Урсы, кстати, нам уже не так страшны Урсы, как союзные войска в данный момент у орков Урсов восстанавливает маг Смотрите Кстати, три урона добавил Все равно даже этого не хватило, чтобы с одного удара убивать кресюков мелких Так, реген у нас хороший. Ну, потихоньку, помаленьку, да, сейчас у них ребят завалим тогда. Этого-то мы, наверное, не убьем. Да, этого мы так просто не убьем. Как долго он это за нами шел? Вот сейчас, по идее, можем его убить. Ух ты, смотри, а эти-то ребята откуда у нас загрелись Ну ладно, нам не принципиально А минус 9, да, они у нас забирают Ну, ничего страшного Последний остался, мы сейчас быстро их развалим Буду, буду напоминать каждую серию, да, скорее всего Убивать будем всю карту, куда только сможем дотянуться Потому ну, что опыт нам пригодится, опять же, какие-то Плюшечки там дают, да, то есть там оружие, доспехи всякие, денежки, которые нам пригодятся впоследствии Там потом такие упоротые миссии будут, что просто жесть Всегда в стратегиях ненавидел миссии на скорость Но ничего не поделаешь, все равно их проходить придется в том числе Ой, все, маг проиграл Ну, сколько вы у нас будете от него? А, минус один Я даже напрягаться не буду Что за миссия там? Блин, ребят, видите, даже спойлера не будет Потому что я реально не помню, что тут нужно делать Ой, как не зря прокачали ему просто дальность выстрела Мы сейчас просто отсюда развалим всех магов Все. Маги уничтожены. это значит, можем взять меч и их покромсать. Так, тут нам не интересно ничего. Давайте лучше откроем полную панель и оттуда что-нибудь повеселее выберем. Что, кстати, А, скорость атаки минус 20 уменьшает этот меч, да? Так, последнего ты, конечно, действительно проще добить, так, ручную. Так, э, браслет шамана. По-моему, ничего интересного, да? Насколько я помню. Силы заклинаний. Ну да, это не для меня. Не, мо... не мой вариант. Что за колечко, кстати, выпало? Максимальное здоровье минус, мана плюс, да? Здоровье сколько? 930. Можем сейчас, кстати, одеть. Давайте-ка его оденем, пускай пока будет. Так, а, здесь у нас, ага, живой источник. Давайте испьем, восстановим жизни, так сказать, себе сразу же. Так, отвар ловкости получили, тоже хорошо. Ну, сейчас он особо не пригодится, но в ближайшем будущем в любом случае будет полезен. Так, это у нас самые противные, ребятки Давайте-ка мы, наверное, все-таки накинем сюда глаз Пускай он их побьет Там кабаны у них бешеные Все, убегаем, убегаем, убегаем, убегаем Нам здесь делать нечего Ой, убьем, хорошо Постоим пока в безопасности Офигеть, смотри, он бьет ее Не знал Уходим <coughs> Магия хорошо помогает Регенерацию маны в любом случае будем качать, это очень важно Так, все, нужно отойти, а то сейчас глаз бить-то не будет. Там раньше закончится у него. Да, вон. Блин, с опытом гораздо проще все это проходить на самом деле. Пом я, я помню, раньше я на это, вот в этом участке стоял. Капец, я не мог его пройти. И это правда. Я не мог его пройти, потому что, ну, ты же не понимаешь, какие статы что тебе дают, когда только начинаешь играть в какую-то игру. Из-за этого э -э, качаешь все подряд, что-то там, э -э, что, в принципе, не всегда актуально бывает в этой игре. Вот. И исходя из этого, ты идешь сюда, вот эти вот свиньи, которые бегут, которых я убил в первую очередь, они тебя затормаживают. Вот, соответственно, это урсы стролим, кстати. Ничего. Ты не можешь далеко убежать Подходят остальные ребятки И просто тебе наваливают Так, ну одного мы прекрасно убили Давайте, наверное, доб... О, добежим И потихонечку вот так расстреливать начнем А что у него? Сила атаки, максимальное здоровье Плюс 50, постоянно а вот этих вот. тварей я уже встречал тупые злобные сильные зато боятся магии а кстати да вот на него тоже надо глазик накинуть так ой сколько у нас тут всего интересного открылось да что же мы поднимем давайте регенерацию маны поднимем ее всегда их хватать не будет да 51 вообще по максимуму просто урон проходит Ой, получил, да? Получил, хорошо получил. Ну, это хорошо. Угу. Блин, хорошо шоколад этих заполняется опыта. Сколько там у тебя... А, ну слушай, хорошо, мы ему уже нарезали. Глаз вообще прекрасно справляется со своей работой. Ну, подождем, торопиться там некуда. Нам с него вообще опыта нормально отсыпать, по идее, должны. То есть хватит глаза, чтобы его или нет? Ну тут 300 хп, мы его и так спокойно добьем Даже 200 уже Нет, не хватило немножечко Давайте начнем с него То есть как бы убить его В первую очередь А потом уже добьем этого последнего балбеса Даже отходить не будем Но ударит, ударит, не страшно Не ударит, понятно Так, еще регенерацию маны прокачиваем Вот побежала уже, хорошо Проклятие так, а что надо проклять? Вражеские войска, паши под действие проклятия, теряют часть защиты, и их оружие оказывается им... А, отказывается им повиноваться. Угу, понятно. Ну, пока полезный навык, пока оставим, типа, все средства хороши в войне, а потом уже будем выбирать, что наиболее актуальное для нас со временем. Так, здесь зачистку произвели, пошли быстренько убьем паучков. Ой, тут, кстати, я вспомнил эту миссию. Здесь нужно найти ключ. О, вот и вот, ребятки. Ладно, спойлерить не буду. Давайте э, по, по мере прохождения все изучать. Ой, как долго пауков убивать придется. Так, большого убиваем в последнюю очередь, потому что он буст к скорости даст предыдущей, ну, своим, своему потомству. А чё я так резко э, стал медленно стрелять? Интересно. Угу. Отлично. Ага, понял, давай. Просто подбеги и стреляй. Здесь он немножко застревает по какой-то причине. Так, сколько там он? Все тоже почти умирает уже. Молодой человек. Угу. Так, ничего с него не выпало. Ну да ладно. Так, что данная лаборатория нам предлагает? О, кстати, там дракон. Не помню, с ним, по-моему, долго возиться придется. Давайте, знаете что, купим, наверное, за 90 монет вот это зелье и попробуем... Я не помню, у него есть ли э, защита от подобных зельей или нет, поэтому проверим сразу. Как стрелять начнем, сразу же активируем. Шивой источник, еще один, пожалуйста. Ему по барабану на него, на это зелье. Оно на него не действует. Но, благо, мы ему хорошо нарезали Не обратил внимания, поскольку нам... По 60, нет, нормально Ну, зря потратили зелье, но черт с ним, ничего страшного Или... Ой, слушайте, это бесконечный эликсир хм. Эликсир ветерана, дает скорость атаки плюс 15 Единственная проблема здесь, я не знаю по какой причине И вообще, я почему их сейчас активировать не буду очень хотелось бы, честное слово Но По крайней мере в моей версии игры Когда я еще устанавливал Эти эликсиры действовали только на одну миссию То есть вы следующую миссию запускаем Мы с вами, вы, мы И она перестает работать Вот так, вот этот чувак самый жесткий Вот этого чувака в первую очередь нужно убивать Так, ну сюда мы понятное дело Сейчас глазик бросим Так, отбегаем, отбегаем Как долго он за нами то будет? Сколько у него их? А, так нет, не обязательно А че мы так? Слушайте, надо будет замерить ХП Потому что 1200, я не мог так быстро снести ему Такое количество ХП, вы сами понимаете Как-то это странно Может, я просто раньше внимания на это не обращал Здесь в компании, как бы, они все полупобитые 67, кстати, он вообще сильно, колоссально бьет. Так, все, всех червячков убили, да? Так, давайте скорость атаки все-таки прокачаем. Давайте попробуем вот этой магией. Мы что-то сделаем, нет? Ой, хорошо, смотри, они только на крыс действуют. Блин, мы прекрасно справились на самом деле Восстанавливаем Добиваемся здания Блин, за здание, по идее, должны давать очки Я не понимаю, почему за эти не дают Тут вообще хитпоинты показываются Кстати, вот, смотрите Самолет Это, то есть, говорит о том, что у ребят Были очень большие планы на серию этих игр Но, к сожалению, они ограничились только одной частью Это очень грустно на самом деле Потому что, ну, как бы Грустно и печально играть в игру Когда ты видишь вот этот самолет В Атланте, да, в мире Где нет людей в принципе Ой, не добил А, вот, вот видите, за это задание дают Опыт дают, и причем хорошо Так что будем добивать их И набирать опыта по-моему, здесь какого-то друида нужно найти, если я не ошибаюсь. Что-то они там должны тебе помочь сделать. А что конкретно? Я не помню, к сожалению. Так, сейчас соберем все плюшки. Вот у этого паренька, по-моему, мы можем взять ключ. Но взамен ему нужно будет, по-моему, перчатки какие-то. Молотобойца отдать или кого. Ну, сейчас разберемся по ходу дела. Ничего, ускорять не буду видео, ребят <смех> Не надейтесь даже так, так вышло, что Типа я еще изучаю э, Как его э, э, Видеоредактор Поэтому в, И времени сегодня в любом случае не хватит Так что будем э, э, радоваться, довольствоваться Тем, что есть, смотрите, Хан Красавчик, стреляет, все прикольно Классно же, смотрите, хитпоинты Уменьшаются, что еще нужно для счастья как не почувствовать вкус победы <кười> <кười> <кười> Так Регенерации маны минус Скорость атаки, регенерация здоровья плюс 4 Четвертое кольцо, да Ну ману мы подняли, блин, будет опять 10 Давайте пока оденем, потом посмотрим Здесь как бы можно чередовать То есть если нужно будет, можно будет снять Не проблема вообще Все, ребят, чуть-чуть осталось терпение. Последнее здание добиваем Проблема в том, что я не могу играть в эту игру, как бы вот так пробежавшись э, по миссии и все, и, и забыть об этом. Кстати, вот первая мастерская артефакта, где мы можем что-то себе прикупить. И продать то, что нам не нужно. Наконец-то я вижу достойного покупателя. Взгляни, Вальт. Среди прочих товаров у меня есть магический ключ. Я выменил его у гоблинов. Стоит он недешево, но я могу обменять его на, скажем, перчатки молотобойца. Я видел такие у одного из орков, живущих на север отсюда. Вот так, да. Вот этот ключ нам пригодится, он 2000 стоит, кстати говоря. О, вот это, блин, кольцо берсерка. Вот это ботинки прекрасные, скорость передвижения. А что у нас? Максимальное здоровье, скорость передвижения плюс 10. Давайте, знаете, мы все-таки их купим, ребят Мы их купим Мы их купим, простите Мы их купим Скорость передвижения больше Что нам на руку Так, это все мы продаем Это тоже продаем Так, что нам тут еще интересно <класс> Ману мы все равно будем поднимать навыками Это я вам точно говорю Так, максимальное здоровье, регенерация здоровья Максимальная мана. Максим... Это все. Сила атаки плюс 3. Здесь сила атаки плюс 5. Но защита от всего минус 2 сразу. Слушайте, ради двух, наверное, мы не будем заморачиваться. Если что-то получше найдем, мастерские нам еще будут попадаться. Кстати говоря, что с наручами? А, нет, наручей здесь нет. Все, побежали чистить низ. С кольцами пока не будем заморачиваться. Потому что будут варианты и получше, насколько я помню. Ну, как бы, сила атаки 2 и плюс Ну, типа, выигрывать таким способом смысла никакого нет Опять же, что... А, ну защита от магической регенерации маны Минус один дает, да? Б... Ой, э, э, э, так сказать, ухудшение навыков В таком формате происходит <клышко> Нет, оставим пока все как есть Силу атаки мы и так увеличим со временем усы такие жесткие У нас еще очень слабая сила атаки Всего 25 То есть, поэтому и проблемы возникают и долго бить приходится Но это вопрос решаем То есть как только у нас уровни полетят А они полетят, поверьте мне Потому что здесь все жестче и жестче будут попадаться Всякие вот Такие вот Чудовища С которыми придется сражаться Ой, полон атлант всяких чудищ, я вам скажу Вот честное слово угу. Погнали дальше Ой. Ой. Так, защита. Слушайте, это слабенько. Давайте подождем еще один уровень. Нет каких-то хороших вещей, которые стоило бы сейчас улучшать. Там защита от еще плюс один, ну как бы глупо. Причем... От колющего, э, по сути, это против какой-то армии. Ну, то есть, чтобы вот, какая-то разница была, это нужна здоровая армия, что там они минус 1 отнимали. Ой, минус 2 отнимали, Не минус 1. Но <coughs> мы воюем здесь только против нежити в основном. А те, с кем мы будем воевать, у кого защита от колющего вообще не поможет, это минус 1. Они там по. Я не помню ни поскольку отнимают. Там нереальная защита должна быть. Ты физически не прокачаешься так хорошо. Но это все в следующих сериях увидите сейчас. Так, где у нас еще эти балбесы, которые могут... А, вот, тебя пропустил. Тебя пропустил. И тебя пропустил. Готово. Вот так-то. Все. А, подождите, а здесь не были Как так? А, здесь ничего и нет Давайте тут, наверное, что-нибудь лежит, просто сберем Отсюда, из... Что, это колодец, наверное, да? Я думаю, это колодец Симпатично сделано <сёк> <сёк> Старик, мне надо поговорить с друидами Как мне mm -hmm. добраться да? до них? Да, да, да О чем хочешь ты с ним говорить? Неужели ты не знаешь? На нас напала нежить. Враги используют магию, и нам не справиться с ними силой обычного оружия. Ключ отврат был у меня, но однажды его похитили. Я слишком стар и слаб, чтобы искать его в лесу. Если хочешь попасть к друидам, найди ключ. Да, и тут, кстати, будет дилемма. Ну, сначала мы перчатки молотобойца найдем, потому что я не помню вообще, какие у них какая у них какие у них параметры. Исходя из этого, уже будем решать, стоит ли нам э -э, отдавать перчатки за этот ключ, либо же все-таки купить. Денежки, кстати, даются, да, за то, что мы убиваем э, Вот таких всяких балбесов, насколько я помню Кстати, давайте проверим Потому что в сражениях это реализовано, а здесь не факт Да-да-да, даются Шесть монет дали за паука Этих мы тоже сейчас разберем Так, перчатки находятся здесь, у орков но мы сначала разберемся, вот, пожалуй, с, э, с, с этими гнолы, гнолы. Ну, пушистые медвежата какие-то идут. Мелота, милотой. Так, что мы здесь улучшаем? Давайте мы, наверное, улучшим Еще Скорость восстановления маны. То что остальные параметры мы потом подгоним под экипировку, которая у нас в дальнейшем появится. У здесь здесь, наверное, вообще мечом проще Да, так и есть Этих-то по одному уже, да, можно и так расстреливать По одному расстреляем уже Луком Так, здесь у нас еще здание, да, по которому можно популькать О, кстати, да, алтарь атаки Это то, что нам здесь нужно он нам увеличит параметры. Кстати, это, по-моему, единственное здание, у которого хитпоинты не показываются. Вот у гнолов этих. Не знаю, почему так сделано. Но мне очень нравится, как вот эта система пожара, как она начинается. То есть дым, дымок сначала сероватый, чуть-чуть огня, потом черный дым. Значит, скоро взорвется. А, вот единственное здание, у которого есть ХП, кстати. Как долго мы его убиваем. Кошмар. Нам дадут хоть за него что-нибудь? Нет. Слушайте, а мы, по-моему, максимальный уровень здесь уже набили. Блин, это грустненько, кстати. Это, это прям неприятно. Так, что нас еще впереди ждет-то, кстати? Давайте посмотрим. Ой, елки-палки, посмотрите. Какой кошмар. Сколько нам нужно переубивать? Но там все равно какие-нибудь плюшки интересные, наверное, дадут. У меня, наверное, мания на зачистку просто, вот, ребят вот, Я так думаю То есть, может, даже не из-за того, что так приятно Этим заниматься, а просто у меня какая-то за скоп какой-то Я понял, я, по я вспомнил, в чем там проблема Там маги Там не просто маги орков Вот они Маг воздуха у них очень сильный урон и навык не показывается. Ты замедляешься после того, как они по тебе попадают. Скорость передвижения, скорость атаки и так далее. Это очень, это очень неприятные маги. Да, нам, к сожалению, больше не дают ничего. Так, первое, что мы делаем, мы вешаем сюда вот глаз. Потому что без него мы, в принципе, не справимся. Этого мага нужно уничтожать в первую очередь. Он вроде как один, да, по крайней мере, одного вижу. Бляха, я не смог заюзать ее. Так, мы убегаем. Есть. Фух. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ой-ой-ой, уходим, ой, ой, уходим, уходим. А, нифига, там их двое, блин, ребят, там их двое. Ну хорошо, да, наваливает нормально все. Вот и вот и рукавицы молотоборца. они уничтожили ее. Офигеть. Они уничтожили глаз. Представляете? Так, что вообще дает, дают эти перчатки? Скорость атаки уменьшается, мана уменьшается, заклинание уменьшается, максимализация защиты от всего плюс 2. Это, в принципе, классные перчатки. Давайте мы все-таки, наверное, купим тогда э, тот... А, он попал в меня! Да, ну слава богу. У него было немного, поэтому мы уже с ним Спокойно справились в этом плане Ой-ой-ой Кстати, это уже неприятный маг У него тоже стан, он, по-моему, уменьшает силу атаки Если не ошибаюсь Но он слабее в плане защиты от пулищего Что нам на руку Так жадничать не будем Отойдем подальше сразу Все. Ну все, с этими парнями мы как обычно, разбираемся с помощью меча и лука. Ай. Так, ребят, мы это добьем. <с> это последнее здание здесь, по-моему, которое нужно уничтожать, так что ж. Проявить терпение, будьте любезны. А, так у нас открыт, кстати. Да, у нас ребят ребята открыты. Ко которые куда-то нас там планируют телепортировать. 32 сил атаки. В принципе, защита плюс-минус какая-никакая появилась. Скорость атаки у нас уменьшена. Ну ладно, это мы тоже сейчас э, всякими вещами подгоним. Хотя он неплохо стреляет, на самом деле. Скорость атаки, к примеру, для всяких... Ну, для каких-то чудищ маловато. Нужно ускорять. Ну вот, например, против нежити полчища, да? Он со своим луком, ну, нафиг не нужен. Поэтому, да, там актуальный Меч. все. Да, уровня нам больше не дадут. Это грустно, конечно. Как-то все быстрее и быстрее мы начинаем набивать уровень, что странно. Почему он так замедлился резко? Отлично Хорошо, пожалуйста Две, две магических руны, так сказать И готово Ой, как долго я возился раньше с этими ребятами Это же вы не представляете, кошмар какой-то Вот и все Из-за него-то, казалось бы Уровень должны были дать, да? Я, я не, не тех стреляю Добьем луком, уж не будем переключаться здесь Так, здесь какой-то браслет э, Регенерация здоровья э, что, -что, что, что, Регенерация здоровья, скорость атаки, силы заглядания Минус два Пока оставим, пусть лежит Есть ли здесь Что-нибудь интересное Так, слушайте, а здесь нихрена и нет Кроме трупа какой-то, какого-то Мирного жителя, здесь тоже ничего нет Все, бежим Туда бежим, бежим, бежим туда, вот сюда. И покупаем у этого молодого человека ключ. Ну, поскольку мы решили все-таки с вами... Я решил ключ прикупить, нежели отдавать эти великолепные перчатки. Сейчас четвертое, считай, мы накопили, получается... За три с половиной, если взять половину, да, этой миссии Две золота Ну, как бы, нет, нормально, нормально Потратили мы всего 690, получается Это на зелье э, ядовитые И на ботинки Ботинки, ну, ботинки очень классные Я всегда кайфовал с них, они дают, во-первых, прирост Ну, видели, да, по бустам Прирост к скорости передвижения плюс прирост к скорости атаки Продавать нам нечего, да? Ну, это мы пока оставим просто браслет этот себе. Вдруг пригодится. Место у нас полно в инвентаре. Так что, ничего страшного. Покупаем ключик. Задание автоматически отменяется. Он даже он стукнул палкой. Видимо, так сильно хотел получить эти перчатки. И ребятки подошли. Живые. Странно, вы построились. Ну, что с вами? Стой, дальше пройдет только тот. Кто владеет ключом? Вот он. Отпирайте врата. Что ж, проходи, эльф. Вот. Я думал, не пустят. Так на грани было. нет. Дальность атаки хватает. Вот, кстати, здесь тоже это есть проблема. Здесь есть такой э -э, параметр, как обзор. Э -э, к примеру, в сражениях его можно прокачивать, то есть, да, круг обзора станет больше. Но в компании э -э, такого параметра нет. И это проблема. Почему? Потому что ты дальность ты качаешь, но он не видит врагов. Вот если ты вручную указываешь, к примеру, да, что хочешь атаковать конкретно вот, этот, вот, вот эту цель, он ее увидит и начнет стрелять. В противном случае он стрелять не начнет. Нам направо, поэтому мы сразу зачисткой займемся. Ой, как, как он медленно бьет-то с мечом теперь. Ужас. Сколько скорость атак? Минус 20, очуметь. Да, неприятно, сразу, кстати, стало раз атака очень сильно уменьшилась Ощутимо прям очень сильно Ну ладно Поднимем Так, курсики остались Ну тут по мелочи, да, какие-то балбесы <coughs> Пошли сначала с урсов начнем Ой, э -э гнолов Гнолов, гнолов урсы там справа же Ой, смотри, эти двое-то... Вот они их сразу видно, они не подчинялись э, тем ребятам, которых я убил. То есть тут убиваешь вождя, а эти разбегаются остальные на время. Потом, понятное дело, берут себя в руки и начинают снова атаковать. Убиваем мы их не только из-за опыта, понятное дело, поскольку опыта-то сейчас нам никакого и не дают, да? Мы их убиваем из-за денег, потому что деньги фармить тоже нужно как ни крути. Ну и плюс какие-то тут дальше где-нибудь сундучок завалялся там. Ну, вот, что такие вот вещи всякие интересные можно будет найти. Угу, всех убили. Тут есть кто-нибудь? А, алтарь, ал, алтарь защиты здесь Ну, давайте нацепим, но, в принципе, не нужно Мы все равно, как бы, в, в, в такой бой не, В дерзкий не вступаем с ребятами С какими-то там С гоблинами, тем же, теми же урцами А что, сколько он нам дает? Защита от всего плюс 25% Неплохо, конечно, но ну, Плюс 25% <laughs> было от магического 1 Так и осталось 1, потому что Плюс 25%, к сожалению, не целое число 0,25% Две жизни, кстати, у нас сейчас сохраняются. Вот библиотека, ребят. Мы ну, деньги все потратили на ключика. Здесь, слава богу, ничего интересного для нас нет. <coughs> Прошу прощения. Так, а что, магов тут нет? А, вот маг, вижу, вижу говняка. Не спрячешься, не спрячешься. Давайте быстренько меч нацепим, добьем уже остатки. С ними время тянуть зря. Ну, так вот так вот. и все. Все, погнали. Дальше. Так, э, нам не. А, я случайно нажал, да, все-таки, ну черт с ним. Просто у него откат идет какое-то время. Но ну, мы все равно сюда уже не вернемся, поэтому да, все, ничего страшного. Все, бежим. Бежим дальше, бежим курсом. Так, а, кстати, мы не взяли эту полоску из этой повозки, какие-то там плюшки. Мы определенно туда пойдем. Есть тут интересные места, где кто-то есть и что-то есть, но туда попасть невозможно. Вот это, кстати, очень грустно. Как-то продумано это разработчиками получается. А смотри, он бежит, да? Но он добежит до какого-то определенного момента, потом перестанет. Ну ладно, чёрсти. Мы это, конечно, проверим, я точно знаю, что туда попасть нельзя, но если мы каким-то чудом туда попадем, может какой-то есть здесь коридор, о котором никто не знает. Это будет прикольно, тогда получается спустя сколько? Эм... 15 лет я узнал о том, что здесь есть какой-то тайный проход, это будет интересно. Плюс 10 по нам дают, представляете, о, какой кошмар. Давайте немножко отойдем, что-то они как-то очень жестко на наваливают. Просто потом стролим и еще с кем-то, если танковать придется, хп не останется, придется там юзать баночки. Или возвращаться к источнику. Не очень хочется вот так вот бегать. Зелье Окей. Они вышли из повиновения. Я не могу больше управлять ими. Воин, помоги уничтожить тварей. Без проблем, старик. Все готово. Вот это классная магия, кстати, я тоже ее хочу тебя, воин Возьми этот лук Пусть он поможет тебе в боях Какой лук? А, где сила атаки плюс 8 Скорость атаки минус 33 Да нет, спасибо Как бы это супер невыгодно на самом деле Это самый ужасный лук, по-моему, в этой игре Поэтому мы улыбнемся этому старику И просто откажемся и пойдем себе дальше Заниматься своими делами Во, еще отвар. они на самом деле стоят денег и как бы если <coughs> если их не выбивать будет еще хуже давайте уже наверное мечом все это закончим дело там уже все равно никого не осталось по большому счету вот и все вот так вот Китовый ус очень хочется. Здесь, в принципе, для следующего уровня это Китовый ус. Это Лук, он, название у него. У него очень хорошие статы. Недолюбливаю я друидов. Эти самодовольные старики считают себя самыми умными. А нас воинов презирают. Только не им, а мне удастся изгнать нежить с острова. Смотрите, да? Какой наглый. Цена на покупку 700. У нас как... У нас что? 3, защита от всего один. Скорость атаки минус 20. Шесть. Ой, ребят, вот это очень хорошая сабля. Нам нужно ее купить. Ой, наручи защиты, это вообще прекрасная вещь. И шлем орла. У нас просто нет на все денег. Ой. А, ну, что-то вы как-то слабо бьете. А, минус 17 плюс... Ну ладно, я уже стерплю Ну бегать теперь смысла никакого нет Ой-ой-ой, короче, мы вот это точно продаем Нам этот лук нафиг не нужно 400, он стоит 700, блин ну, я очень надеюсь, что мы там постараемся набрать сейчас И купим хотя бы вот этот меч Потому что этот меч гораздо лучше того, что есть здесь Подождите Охренеть, ребят, я по-моему никогда здесь не был Офигеть Здесь есть проход, а я не знал об этом ой ой ой бежим Не успели, не успели Ух ты блин, а че никакая дальность большая Они идут за мной, они постоянно будут за мной идти? Нет Но очень далеко Так, все, осталось завалить вот этого главного чувака у них, все Как бы эти-то ребята не так страшны Вождя, вождя, убить нужно угу. Блин, 700 монет надо набить ну, 600 с копеек. Ой, сколько там осталось? 200, 200, 200, 261 монета. 261 монета, это немало, я вам скажу. Ай, блядь, здесь просто был отвар, серьезно. Такое пафосное здание и просто отвар. Какой кошмар. его глаз бьет, мы хорошо вообще его поцарапали. Все хана землях моей родины нет троллей. Хотя отец рассказывал мне о них. Придется изучить всех обитающих в Атланте тварей, если я хочу покончить с нежитью. Ништяк. Зелье воина. Прекрасная вещь. Прекрасная, но, к сожалению, бесполезная. В моем случае. Кстати, можно туда попасть? Нет, не можем. Все, идем дальше тогда. 521 монета. 179 монет осталось. 9 монет за него дали, кстати. Пацана, по-моему, 60 монет у него, да, и это еще 100 монет нужно найти. Застряли парни. Проход не поделили. Ага, кончилось все. Ну ладно, этих мы так все равно добьем. Что, бегать от них, что ли, теперь? Регенерация у нас неплохая в данный момент. Ой. Остались-то копеечки, копеечки. Придется, наверное, все-таки что-то продавать из своего инвентаря. Да, здесь какие-то просто зелья дают. Бегаешь что-то. Бесполезно абсолютно. Посмотрим, сколько меч на продажу стоит Если что, соответственно, попрощаемся с ним 60 монет Это будет 624 монеты А, слушай, вот эту можно продать да. Так, и плюс 5 для здоровья. Ой, какой кошмар Мы про... А, подожди, 40, 100. Это 664. Нам все равно это не поможет, если мы продадим его. Ах. Ладно. Ничего не поделаешь. Еще найдем. И как смог миновать стражей врат? Мое имя Эльхант. Я следопыт. Нежить теснит нас, и войско Монфор отступает. Враги владеют могущественной магией, и мы не можем справиться с ними лишь силой оружия. Вы должны оказать нам помощь. Друидов просят, они указывают им, что делать. Мы знаем, что тьма сгущается над Атлансом. Знай и ты, следопыт, что осквернена даже наша роща, ибо враг пробрался и сюда. У опушки поселился могильщик-трупоед. Тлен расползается от него, убивая все живое вокруг. Уничтожь могильщика, и тогда мы поможем вам. У меня нет времени на это, если вы могущественные чародеи то почему сами не справитесь с трупоедом? Хороший вопрос. Наша магия бессильна против порождения праха. Ну что ж, если это единственное возможно заставить вас помочь лесному народу, я убью трупоеда. Где он? Вот магические врата, через которые ты сможешь попасть к обиталищу могильщика и вернуться. Я обучу тебя заклинанию, которое призывает лесных тряд. Они помогут тебе в схватке. Вот это, вот это хорошее заклинание мне дали. Кстати, ресурсы появились или не были. Просто я сейчас на это внимание обратил. Касцен еще только, а я уже кого-то валю. Блин, ребят, надо было дождаться. Я забыл, что здесь трупоеда нужно уничтожать. Какой кошмар. Здесь можно было бы накопить, наверное, денежки-то. Одну монетку дают за вот такого чувака Даже нет, даже пол монеты, похоже, дают Да, пол монеты дают за подобного зомбаря Представляете, сколько за, за простых скелетов здесь дают? Вообще невыгодно их убивать Ну, только немного, ладно, сейчас быстренько всех порежем Ну, хоть стали быстрее их убивать, да, в с первой 5, э, серии, когда вообще ничего нет. так издеваемся над ними немножечко то есть о чем издеваемся то так у нас же меч есть вот это я вообще забыл кстати так а что у него за параметры а, защита от 12 а, и 16 кулищего 12 режущего да так встаем сюда вызываем тетенек вешаем все-таки на себя лук и атакуем Ну да, он не целый. Я говорю, это не специально, наверное, в компании так сделали, да? Ни хрена. Специально в компании сделали, да? Он тупо, тупо ХП восстановил сейчас. Нормальный вообще, нет? Я надеюсь, это единоразовая акция была. С каждым днем межики все блин. больше. Новые твари. И твари опасные. Тоже повелевает ими. Не может быть, чтобы они вдруг сами полезли из-под земли. Знать бы, где скрывается корень зла. Да, знать бы, братан. Так, это мы продадим сразу же. Серебряное кольцо. от магического тоже продадим. Но как бы все равно это все, наверное, недорого. Ай, блин. Выполни и ты свое обещание. Мы научим тебя призывать небесные Вот средства. это очень хорошая магия. Нежить любит тьму и страшится света. И заклинание поможет в сражении с ней. Но этого недостаточно, чтобы победить врагов. Вам нужна помощь пегасов. Где мне найти их? Они обитают... На островах посреди большого озера, что лежит к востоку отсюда. Чтобы путешествие не было слишком долгим, я открою портал. Через него ты попадешь в рыбацкую деревушку на берегу. Местные жители дадут тебе лодку, на которой ты доберешься до островов. Без портал, да, ребят? Сейчас, сейчас это закончится. Все, побежали. А, я ничего не отключилось. Ой. <звES> <звES> Все, закончился. Ну что, ребят, поздравляем нас всех. мы победили. Э -э в следующей серии пойдем искать пегасов, в принципе, тоже очень интересная миссия, кстати, первая миссия с развитием, а, и... а нет, вторая миссия с развитием, то есть первая это уже была, но здесь вариативности будет побольше, здесь откроются новые юн... юниты, новые здания, поэтому будет интересненько, в принципе, там плюс. Короче, сполерить не буду, а, серия выйдет на следующей неделе, а за эту серию спасибо большое, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну вот, если все понравилось, прижимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, потому что я также регулярно выкладываю все новости о стримах, о видео и так далее. Вот, вам здоровья, любви, удачи. Пока!